Ребят, не забывайте подписываться под видео Вы смотрите, вы Как бы интересуетесь Но непонятно То ли вам нравится, то ли не нравится Вы подписываться забываете а просмотры вроде идут Вроде смотрят, а под подписей нету И ни лайков, ни чего Ни комментариев Большая просьба Если вы смотрите, подписывайтесь лай лай Лайки ставьте и... Как бы это то непонятно. Непонятно. Непонятно, однако. Так что будем снимать, будем выкладывать, будем делать видео. Как получается, я снимаю с телефона, так что не обессудьте. Как получается, так снимаю. Камеры нет, на камеру денег нет и не надо. Что имеем, то и пойдет. Все, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всем спасибо, всем до свидания.